Дишись на канал на Ютубе. Я зажгу с на губе... Всем респект, братва. С вами Родер 120 Гигабайт. И сегодня мы поиграем с вами в игру, которая называется Case Animatronics. Во-первых, я хочу поблагодарить за эту игру э, Рому, моего подписчика Delboy M, который мне ее, в принципе, подарил в стиме. Респект тебе, Ром, жесткий, спасибо. Я решил поиграть, у меня давно никаких хорроров не было, да, там последний раз мы играли в Outlast, Вот решил посмотреть, что же у нас это такая за игра. У нее там достаточно хорошие отзывы. Я вообще небольшой фанат хорроров, потому что я там жестко туплю, но попугаться мне всегда весело. Так что давайте попробуем, поиграем, посмотрим вообще. Это такой первый взгляд, пусть будет так, потому что я просто первый раз ее запускаю, играю и разбираюсь с ней. Похоже, я уснул, уже почти полночь. А -а -а. Знакомый Отлично, голос. Что такое? Странно. Кроме меня здесь никого не должно быть. Еб, твою мать, это я же Денис Уиллов Геймс. Это наш любимый Денис Will Геймс. Games. Спасибо, Дениска. Я очень рад, что ты заглянул к нам на огонек. Так, ладно, все, все. Хватит, хватит, но, ребят, я это специально сделал. Чтобы еще говорили, что я похож на Дениса Уиллов Геймса, а не только на Шумора. Так, а что делать-то надо? Чтобы взять фонарик, наведите на него мышку, нажмите кнопку Действия Е. E. Я забрал фонарик. Ах, ну да, еще и Блин, Бортан, у меня такое ощущение, что, что, что, что я это просто это стрим новая новая Дениса новая смотрю. Новая Очень непривычно Сколько слышать на его на новая голос новая не новая на стриме, а в игре. Но местные вообще местные я слышал, лидеры. кстати, что он участвует в озвучках игр. Сколько же все это стоит? У ну, не знаю. Наверное, очень много, мой друг. А может быть мы сегодня с вами сделаем видео от лица Дениса Уэллов Геймс? Всем респект, братва, с вами Денис Уэллов Геймс. И мы... Ладно, Все, все, все хватит! Хватит, Артем, блядь, хватит косить по других ютуберов, твитчеров, блядь. Я... Давай, немножко ну, больше индивидуальности. Так, нажмите там, чтобы перейти в режим слежения. Ага. Удобная штука. Лет через десять такие везде поставят. Ну, вообще, человек, конечно, грех голос с Дениса не, не юзать в озвучке, потому что у него реально очень Пойду приятный голос смотрите. и у него очень хорошо получается и респект его, тому, что он, он вообще äh, принимает нужно участие в таких заряд. штуках, как озвучка. Так, и что дальше? Что дальше делать? Нажмите правую кнопку мыши, чтобы выключить планшет. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Оба. Это еще что. Ну а еще вполне ожидаемо. Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Так, понятно. Значит, сейчас мы будем шариться по темноте и пытаться найти диспетчерскую, чтобы включить свет. Так, вон, мне наконец-то дали возможность ходить. До этого я не мог встать. Из-за стола теперь могу. Че тут? Пончики есть, пончики есть? Я же полицейский. Интересно, что они нам дают вообще? Так, ладно, давайте выходить из кабинета уже. Здесь вроде ни черта интересного нету. Надо нам найти эту диспетчерскую. Я пока не очень понимаю, как нам ее искать, но думаю сейчас разберемся. Так, ящики стола можно открывать. Там наверняка что-нибудь важное можно найти. А пончики можно жрать, но ну, поскольку я полицейский, я должен обжираться этими пончиками, правильно? Кстати говоря, в этом uh, видосе мы с вами можем выяснить, у кого сексуальный голос, у меня или у Денишиа Games. Но я надеюсь, вы поддержите тот канал, на который вы подписаны и сейчас смотрите. Так, что делать-то дальше? Я что-то не могу понять немножко. Эта дверь у нас закрыта, дверь. А эта дверь... Эта дверь у нас открыта, братва. Так... А остальные двери что-то не открываются. О, вот открытая дверь. Радио какое-то жесткое, выключить его нельзя. А это не диспетчерскую уже случайно. Очень похоже на диспетчерскую. Если бы я делал диспетчерские, я бы сделал их именно вот такими. Во! Щиток. Все, мы все включили. А, Сука. Присни, это мне еще и приснилось. Так, уже полностью. Ёбаный, вроде домой. Дениска, что это за жесть была? Почему-то громко-то. Блин, я же потише поставил даже в настройках звуки, чтобы мне в лицо Привет, не орало. Здорово. Прекрасная ночь, не правда ли? Так себе, у меня все я штаны обдрислены теперь. Ты не помнишь меня? Это кто? Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Видать, этот чувачело, который не любит нашего главного пленения. героя. Может быть, он не любит Дениса Уилл Геймс Отлично, и считает его стримы у меня было? Теперь настало время платить по счетам. Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, что кроме Дениса в Games тут кто-то еще прошлого. есть на озвучке. Их, Тоже какой-то, кстати, голос знакомый у него. На самом деле. Что за псих? Что за псих? Светом. Что со светом? Кажется, нет. Так, ладно, все, хватит, хватит косить Надо под Дениса. Ты получишь миллиарды салпи, дизлайков, блядь, от его фанатов, от своих подписчиков за то, что, блядь, не можешь придумать ничего своего. Где твоя индивидуальность, Артем? Больше индивидуальности. Ладно, все. Ребят, ну просто сложно держаться, серьезно У него голос какой классный еще Я вроде читал предысторию, и там, короче, какой-то хакер Которого мы, поскольку мы играем за полицейского Мы, короче, его упекли в тюрячку И теперь он этим страшно недоволен И пытается нам отомстить Видимо Таким оригинальным довольно-таки способом Так, а что, это планшет Нам сейчас совершенно бесполезен Ничего не работает А, потому что электричества нет Мне вот интересно, сейчас будет скример Опа-опа-опа-опа Хотя он выключен. Эй, братан! Братан, ты живой? Вообще глаза горят, но вроде не двигается. 675. Хм. 675. Комната 675 не нужна. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. А тут у нас нету нифига. Комната 765. 675, 675, не забыть. Куда же нам теперь идти, раз у нас диспетчерская заблокирована. Ну, наверное, это пароль какой-то. Блять! Какого хера, что это за призрак? Что это такое за скример вообще? Это даже, блядь, не аниматроник никакой. Тут что еще призраки, что ли в этой игре? Че за хуйня была, блять? Это грязный прием, это грязный, неправильный прием. Так, вот. Здесь у нас код, Как его вести? Как вести код? Че он не нажимается? А, во-во-во. 675. Черт, какой же там пароль? 675 же был пароль. Да ты гонишь. Подожди, а сколько там всего цифр? Сколько цифр в пароле? Так, блин, а куда нажимать ты тут, чтобы вводить этот долбанный код? Не могу понять. А, на дверь. Три, правильно? Шесть, семь, пять? Не, четыре цифры, ребят, пароль-то. Четыре. Шесть, семь, пять, один. Шесть семь, пять, два. Шесть семь, пять, три. 6754. 6754. Блин, охренительная головоломка, ребята. Просто угадать надо было цифру, потому что одна там была замазана. Так, вот сейчас точно будет какой-нибудь скример. Так, это что? 1985 год, октябрь. Ответственный за нашу группу дал задачу всем нарисовать необычные предметы или персонажа к Хэллоуину, оперируя это тем, что она не хочет, чтобы наша группа была как белая ворона. И чтобы принимать участие в выставке, будут и другие группы. Мне сразу вспомнились те аниматроники из пиццерии. Нарисую я их. Это же не совсем обычные предметы. Видимо, хакер хочет, чтобы мы нашли меня эти записки о его жизни. Так, свет включаем и скример! СКРИМЕР! Нету скримера. Теперь нужно включить второй щиток. Так, а где второй щиток? Кто-то звонит. А где телефон? Опа, аниматроник-то пропал. Ну давай, берись. Ну, вспомнил что-нибудь. А, если как честно, нет, подарок. братан. Нравится? Подарок, Нравится? это он, видимо, про аниматроника сейчас говорит. -мо, зачем что так громко в уши музыку-то? Зачем так громко? Дверь сама открылась, значит нам сюда. Сюда? Куда-сюда. Давай, шкаф! Шкаф! Прячься в шкаф! У -у -у -у -у. Так. Теперь тихо. Вон он там топает. Он жестко топает сюда. Он к нам идет. Сто пудов. То есть мы его можем по звукам определять, по крайней мере, где он находится, близко или далеко. Упс, открыто достижение, откуда у тебя такие большие зубы. Интересно. Так, он куда-то пошел. Я, ребят, не могу не осматриваться, ничего делать. Абсолютно. Так, все, он свалил. Давайте. Давайте попробуем куда-нибудь перебраться. Так, мне кажется, вот ванная плохая идея. Здесь нигде не спрячешься. Так, смотрим еще. Вот записка еще одна. Давайте-ка посмотрим, что там пишут. 1986 год, январь. Как выяснилось, ресторан закрылся из-за появления крупного конкурента. И, говорят, произошел страшный инцидент. Якобы был сконструирован костюм для человека. Но, говорят, человек, который был внутри, начал внезапно кровоточить и кричать. Детей, наверное, это жутко напугало. Видимо, костюм сдавил его тело. Но в новостях говорят, что он жив. Люди перестали туда водить детей. Интересно, почему костюм сломался? А новая корпорация денег не пожалела на рекламу. Сейчас весь штат обсуждает эту новую пиццерию. На аниматроники эти не ходят. Но надо отдать должное, сделали этих персонажей очень круто. Кажись, это самые актуальные новости на ближайшие полгода. Очень кривожопый перевод, ребят, если честно. Они вот заморочились над озвучкой, а над качеством текста, по-моему, не очень. Так, еще одна записочка. Давайте-ка прочитаем по-бырому. «1987 год, июнь. Я сделал ЭМИ-предложение, и вообще этот день запомнится на всю жизнь. Начало лета, первое число, первый запуск двигающихся аниматроников. Они даже носят детям пиццу. На всякий случай сделал систему удаленного управления. Вдруг с персонажами что-то произойдет не так». Увидел на складе запчастей костюм аниматроника из семейного ресторана. Старый, уже выцвел, но работает. Даже вроде модер модернизирован немного. На данный момент задача обезопасить жизнь детей. Есть парочка идей, но думаю, власти окажутся, а, откажутся сотрудничать, хотя попробовать стоит. Начали поступать предложения от других организаций. Тоже хотят мои чертежи с модификациями, но вынужден им всем отказать. Как-никак нельзя нарушать пункты в договоре. Пока мало что понятно. Слушайте, а есть сожрать все пончики, просто все... Они зачем нужны? У меня же нету здоровья, правильно? Знаете, что мне не нравится таких игр? Когда я не знаю, куда мне идти и что мне делать. Но у меня есть такая замечательная штука, как монтаж. Поэтому я всю свою тубку, наверное, вырежу нахер. Блин, ну где этот механический ублюдок? Блин, его не видно, не слышно. О, сюда можно прятаться? Да, можно еще в шкафы прятаться. Тут еще записка. Еще одна записка. Ну-ка, 1985 год, декабрь! А, это самый лучший день в моей жизни, хотя я это кричу каждый день, когда что-то крутое происходит со мной. Свидание с Эмой в канун Рождества вышло годным. Жаль, не получилось сводить Эму в тот семейный ресторан. Когда мы пришли, в ресторан был закрыто пустой. Даже наших любимцев не, на наших любимцев не поглазеть. Но один фиг мы нашли, чем себя развлечь. Никто же не отменял и им. Так, это какая-то интересная история: такого-то паренька, который встречался с Эмой. Потом что-то связано с пиццерией, где были аниматроники, с которыми начал происходить какой-то полный пиздец, ребят. Нам ну, вот так с помощью этих записок рассказывает, видимо, сюжет. Так, чувачело очень близко. Чувачело где-то близко ходит совсем, поэтому я буду сидеть здесь. Ну-ка. Okay. Где ж ты ходишь-то, пидор? Вот я, он здесь справа. Вот он, вот он, вот он ходит. Вот он, ребят. Блять, oh, он, он здесь, он рядом со мной, он здесь. Куда ты исчез? Так, ладно. Давайте выбираться из шкафа, нахуй. Ну, давайте, что-нибудь. О, еще записка. Так, по данным врачей, полицейский... блять, он идет сюда, он идет сюда, он идет сюда. Давай, шкаф, шкаф, шкаф, шкаф. Посмотрите, ну, мы нашли. Видите, они тут по номерам, короче. Собрано 5 записок из 14, их всего 14. Так, вот она. По данным врачей, полицейский Джон Бишоп попытался попасть в палату к потерпевшему Скоту, который недавно выбрался из комы и еле держится за жизнь, которая висит на волоске. Любая психологическая травма может вызвать остановку сердца или необратимое повреждение нервной системы. Сейчас самое главное – стабилизировать состояние потерпевшего. Он даже не помнит, что произошло до этого, сообщает главврач больницы «Юниверсити». Позже выяснилось, что Джон Бишоп проник в палату ночью и требовал от Скотта ответы. По словам свидетелей и врачей, Джон попытался пытался выяснить, что за чертовщина произошла в тот день. Сам Скотт отказывался давать ответы и вообще разговаривать с полицейским. По словам врачей, когда охрана насильно выводила полицейского больной, произнес фразу «Я еще вернусь». Больница собирается подавать суд и требовать увольнения сотрудника полиции. Видимо, это про нас речь идет. Это мы чем-то насолили этому Скотту, который, видимо, есть этот хакер. Так, он где-то рядом ходит, он совсем здесь, обратно в шкаф, давайте обратно в шкаф, нахрен от греха подальше. Вот у меня сердце стучит. Это означает, что он где-то рядом. Но на планшете я его вообще чуть нигде не вижу, хотя должен быть где-то тут. Он тут или нет? Потому что я совершенно не слышу его шагов, ребят. Шагов нет, может выйти? Так, я выхожу, короче. Я не сыпло, я выхожу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не вижу, не вижу вроде, не вижу, но сердце стучит. Это значит, он где-то рядом. <гас> Ёпту мать, ёб твою мать, он здесь, он ходит, он ходит прямо здесь, прямо рядышком где-то ходит. Но я так вечно в этом шкафу буду сидеть, ёб твою мать. И все, я остановился, больше не ходит. Он стоит и ждет, блядь, он понимает, что когда он двигается, я слышу, где он, и могу сныкаться, поэтому он стоит и ждет меня там. Ну я же не буду вечно тут сидеть в шкафу-то в этом. Это что же без мазы. Вроде как мы можем от него убежать. Можем попробовать выйти и убежать от него в другое место. Потому что иначе он нас подкоролит. Давайте, я выхожу. Блять! <смех> Все, с меня хватит этой игры, э -э, братва. Я заканчиваю на этом э, видео, потому что мне уже поздно. Я тут ору, соседи придут на меня, будут орать. Поэтому, если вы еще не подписаны, и вам понравилось, как я орал, как ебанутый, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А, если вы уже подписаны, то респект вам жесткий и до встречи в следующих видео. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу!